рулетку на глаза, ты станешь богатый, за кровью рана мутишь, намутишь ты пару лямов на ме Табаш и керу да ты в пару раз а зихе не куда мальце главная е, главное е, зайди в описание. Заходи на миноре Здорово. вот и подоспел новый ролик по дарк фауне который вы наверное не особо то и ждали почему не ждали объясню из раза в раз у меня в роликах попадаются то быдло донатеры то быдло школьники то просто школьники то просто быдло то донатное быдло и так далее но сегодня я вас уверяю достаточно особый случай потому что к нам на Бебраград зашел русофоб да это при том условии что Бебраград является российским сервером с русскоязычной аудиторией который располагается в ру сегменте дарк рп вкладке в этой игре. И с учетом всех этих фактов я не понимаю, зачем этот человек заходит, играет на постоянке на этом сервере, а также сюда донадит, раз он так сильно ненавидит. Ну да ладно, я сегодня с себя скидываю бремя госсотрудника и попробую сыграть за микробандита. Если что, ребята, я снимал на сервере Боброград. IP, группу, а также промокод я оставлю в описании. Помимо этого, ты можешь поучаствовать в розыгрыше, который был сделан в честь свежего обновления. Позвольте немного повыебываться перед началом ролика. У нас на сервере появились уникальные Ультибинды, такого нет нигде. Они созданы специально для того, чтобы упростить вам РП от Это и несколько других нововведений ты можешь почекать и проверить в группе ВК, а потом зайти на сервак. Погнали! Русь, ты антон! И ты нахуй Я убью всех, блять. Прицеливаться нельзя. Взойдите кто-нибудь один, просто выбейте нахуй двери им. Че вы стреляетесь с ними? Чё чё? Нету, чё нету. Раз и вторую давай сразу. Еще один наверху. Готов. Ну вот и все, а вы стояли и ебались, ребят, не благодарите за идею. Короче, кто не знал, мы даем такие бусты неплохие госсотрудникам, чтобы популяризовать эти профессии, а то в основном Дарк РП заполонили краймеры, бандиты и так далее. И в противовес им просто госов с какими-то дефолт-пушками ставить, ну, такое себе на самом деле. Поэтому мы что решили сделать? Мы нашли один интересный пак такой, кажется, и запись из чего-то еще. У какой-то из моделей оружия улучшены урон или же скорострельность, и точность, и так далее. Поэтому должно вам, по идее, понравиться. А, вы чё, снова... С этой тактикой, да? 50 в голову с учетом того, какая тут скорострельность, но это пиздец. Покиньте территорию рейда. Да, я с ним стою там, где это. Там где Дальше отойдите. Ну что, совсем не нормально? иди, выбивай. Да, да, да, иди выбивай. У меня. Там там Что? Что я, я это сишка понял. Сишка? Ебать, ты тупой? Тебя расстрелять на месте, сука, съебался с территории рейда. И за что, так вот, я с ним стою. Там, где он, там и я. Идиоты, блядь. Не лезь, не надо, не надо, пока не лезь. Вызов делай, вызов делай просто, да и все. есть. Понятно. Подожди, это скин или донатерское это оружие? Это не донатерская да, пушка, есть? это пушка ивентовская. Новый год закончится, ивент, и пушки mm -hmm. это ты уже не увидишь. Ее можно на один раз взять себе, но каждый раз ты за это будешь отдавать 150 конфет вон там. Да это не скины я тебе говорю, это отдельное оружие. У него скорострельность, урон и так далее лучше, чем у остальных. Пока ивент, это, это самое блатное оружие. Постой, постой, постой, лови, лови, лови, лови, лови. Просто сейчас стой, лови то, что я тебе кину. Да, пойдем, отойдем, пойдем, отойдем. человек. Да уйди. Ай. Так, э -э, встань вот сюда, чтобы я тебя просто скинул. А то пизданет кто-то. Вот просто зайди туда, зайди, зайди, зайди. Я не буду ни наебывать, ничего. Это надо или что? Все, забрал. А его в инвентарь надо было? Ну, ты нажал я на него. На е? Ну, Куда? на Е нажал когда-то, но теперь открывай донат меню и активирую. Я ему просто делюксу выкинул. У меня этот а инвентарь забитый. Стоит? Ну, смотри, он сейчас продается только в делюкс паке, а делюкс пак стоит 500 рублей. Уже S -S -S, слышишь? Ты делюкс? А, ты Deluxe. ты Deluxe. Ну 500. Ты 500 рублей мне дал, просто подарил. Ну, грубо говоря, предмет стоимостью 500 рублей. Ты мне делюкс, всегда подарил. Не за что, играй. Если, если, если это, ну, реально, бы это было в реальной жизни, я тебя обнял. Спасибо. Не за что, не Спасибо. за что. Спасибо. Так, слышишь, комендантский час, давай домой по-быстрому не Купи себе какой-нибудь а, дом и сейчас, сиди ко мне час хорошо, давай, хорошо. чтобы мы тебя не арестовывали. вижу вижу вижу его, человек. если что, если что, на прицеле, вижи его. Не дома вкачай, давай вяжи. Снизу снизу. Понятно. <глов> <глов> <глов> <глов> лицом к стене. Лицом к стене. По какой причине ты стреляешь? Он сбежал во время ареста. Кто там? блядь, никого нету. Там был человек. Да, объяви его в розыск. ты же его пытался рисовать, значит знаешь, что он... Объяви улицу. его в розыск. Объяви розыск. а думаешь, он будет слушаться? Перед ним трое стоял. Никогда раньше не понимал смысл игры за госа, но сейчас мне очень нравится. Халявное, блядь, оружие, халявное ношение оружия в общественном месте. Ребята, час ночи, значит, ебашимся с боссом. Алла. Вот. О. О, о, Стоять! Извините, кому попал по ноге. Чтобы поймать микробандита, нужно самому стать микробандитом, либо ненадолго очутиться в его шкуре. С этой части видео я меняю свою профессию с госсотрудника, который вы уже полюбили по всем моим недавним роликам, на нелегало. Те, кто не до конца понимает смысл моих видео, наверное, сейчас напишут, что ты же сам ненавидишь эти профессии и тех, кто на них играет, и ты в итоге сам эту профессию берешь. Ни в коем случае, если бы я ненавидел эту профессию, была бы она у меня на серваке или нет, сами подумайте, это первое. У себя в роликах я неоднократно подмечаю то, что челики, которые играет на нелегальных профессиях, рекордно больше нарушают правил, чем обычные игроки. Так вот предыстория, пришел я немножечко подпит из бара и решил пойти поиграть за микробандита, попробовать зарейдить хотя бы одну квартиру или же ограбить кого-то на условные 5000 и посмотреть, что будет дальше. Берите трубку, блядь, алё. И теперь можно выбрать избранные пропы. Короче, навели на предмет, нажали Е, и у вас будет избранный проб. Ну, например, вот эту куклу и картину. Все, они у вас в избранных. Вы можете также сделать категории, да. Очистите эту категорию, и у вас опять все чистенько, без каких-то пропов. Блять, лютый тип какой-то. Так что оставьте его, Этот момент я не уточнял, но мне кажется, что челик в зеленом, который находится в конце коридора, профессия незримый. Он просто так напал на этого байкера, и скорее всего у него не было заказа, что нарушает его правила. Потому что по правилам он должен нападать только тогда, когда у него либо есть заказ, либо самообороняется от кого-то. Пока пойду я сейчас успею деньги с маленького забрать. А Бил враг. Холодно. Да? Ну просто здесь на госов напали, я решил отомстить. А чё опять ну, сейчас гос, ГОС и... придет? Сейчас блять будем защищаться от госов, пиздец. Сейчас защищаться от госов будем. А чё вы здесь Слышь, сейчас гос Блин, опять придет, открывай, будем защищаться вместе. У нас какой-то, у нас блять кто-то построил дубликат ебанутый, блять, сука, пиздец. Я к чувам вам пришел, блять? Ты видел, как у него дом блять вообще? Вот я этот знаю, что ли, вот я. этот? Да, да, да, я не Ну, какой-то непонятно. А сенсор, блядь, на, на хату иди у нас тут дед какой-то, блядь, содай права качает. В смысле. дед, что ли, блядь? А, почему-то права качает. Я же говорю, сейчас мент придет, будем защищаться все вместе. Не понял. Че? А я же говорю, сейчас мент придет, что будем... Ты, что ты меня не слышишь? слышишь, нет? Я говорю, сейчас мент придет, опять будем защищаться не от него. Хотя бы подошел там, ну не знаю, сломозов, с вами, там еще что-то такое. Ты подруснимо, а просто. Ладно, короче, приличные. К стене оба Может лицом открыли еще? мне кейпады, Куда ты дернешься, а ебну по тебе. Окей. Ты убоеб? Вышел, сюда открыл. Я твоего друга ебну, ты понимаешь, нет? Ну так вот, ребята, с этого начинается мой рейд, я ожидаю взлома первого кейпада, который откроет мне доступ ко всей квартире. Вы скажете, но ну ведь по правилам рейд считается рейдом только тогда, когда ты взламываешь самую главную дверь отмычкой. Вы что, серьезно? То есть вы мне предлагаете повторно взламывать уже взломанную дверь? Это пустая трата времени, тем более при таком раскладе, когда к тебе постоянно возвращается челик, которого ты рейдишь и пытается тебя убить. Приветик. Это что, ебнулся совсем? А кого я опять пизданул? Вот мне интересно. Опять еще и на лор охуеть. Ты же дурак совсем, что ты делаешь, блядь? И сколько мне вот так вот, блядь, защищаться от него? Когда у него крыша нахуй поедет. Только я особо ничего не получил с этого, смысла никакого типа нету вообще. Далее я вспоминаю все-таки то, что это был модератор, который играл в РП профессии и нарушил целых два правила, а именно ФРРП и НЛР. ФРРП, когда он убежал достал оружие в ответ, и начал со мной пытаться стреляться и НЛР дважды, когда он возвращался на место рейда, чтобы меня убить. Однако, ребята, мне попался все-таки мой сын. Удивительная быдла, которая решает то, что если вот его будет на жалобу, то нужно обязательно кого-то разъебать. И просто обсудить ситуацию, кто виноват, кто прав и так далее. У тебя эфир РП и НЛР. Депни меня, пожалуйста, назад. Я человека грабил, после этого у меня там даже. Ты забил на наш РПВД трейд. А я... Почему на... я должен не забивать на то, что ты кого-то грабишь? А теперь смотри, сейчас будем разъебать потихонечку. Смотри, Чё, ты кого? Говоришь, по поводу НЛР. НЛР не было. А кого сколь... разъебал? А, НЛР, кстати... А, ну, получается, твои тезисы. Смотри, НЛР у тебя, ты говоришь. Хитезис. Тезис по поводу того, что у меня НЛР. Ты, блядь, одупляешь, что ты говоришь? Да, я одупляю. Я одупляюсь. Ты так еще раз будешь с вами по мелом базарить, я тебе его на нахуй оторву. Давай продолжай. Ну, давай одупляешь рассказывай. Я послушаю, выдам тебе потом бан. можешь, пожалуйста, да. можешь, пожалуйста У меня был человек, получается, разбирает. А, ну, получается, выносит мне какой-либо вердикт, то есть говорит мне про мои нарушения, которые Куливер Хочу позвать третьего администратора. РФРП. Да. А, можешь позвать, пожалуйста, да, можешь подлететь. По -то, ко -то, да, ко да, мне с... да, да. окей. Спасибо. Ребят, я вот что-то не припоминаю ни одной жалобы, которую я разбирал, или же ситуации, которую я обсуждал с человеком, который откровенно нарушил правила, я не давал добро ни разу на то, чтобы сделать какой-то, блядь, звонок другу: типа: Админ, привет, помоги, тут какой-то пидорас меня хочет забанить. Мало того, что он трижды послал нахуй два правила: один раз Фирп, два раза НЛР. Мало того, что он забил на адекватный формат общения, начав его с того, что он будет сейчас меня разъём. И все мои тезисы. Где-то я это уже слышал. За какие заслуги я тогда должен терпимо относиться к тому, что он во время разговора со мной на моей жалобе берет, звонит админу и начинает ему говорить: типа, тэпнись, пожалуйста, разберись. Сейчас подожди, а а что ждать? Ты, по того, а чё ждать? По ты пришел на молодость? место Рыда Вверх. отбивать Вверх. его а после это смерти это... уже два раза, о чем а речь. Смотри, я буду давать тебе в конце жалобы за неадекват, потому что ты мне говоришь закрыть свои иглу и так далее. А без причина Нет, далее, смотри, Нет, ты не будешь а... этого делать. Ты не будешь этого делать, потому что я так не делал. А я буду это делать. А, смотри, а, далее ты мне говоришь по поводу того, что у меня НЛР, НЛР. А, Фиропэ, возможно, я согласен, да, окей, хорошо. Смотри, НЛР не было, поскольку. А, факты? Постолько. Сейчас будем разъебывать потихонечку твои тезисы. Бля, пожалуйста, читайте, ребята, больше. Читайте больше. Я не могу каждый раз в каждом новом ролике какие-то новые слова вкидывать, чтобы вы их пиздили. Ну, не пиздили, хорошо заимствовали. Но читайте, пожалуйста, больше. Я как будто, правда, с микроверсией себя разговариваю, десятилетний, вот когда вот это вот все слышу. От этого тупо смешно становится. Флаг програда развивается над городом и этим вокзалом. В общем, нам объясняет так, что вы не взламывали двери и как бы проводили тем самым якобы рейд. В смысле а, это он двери Он нарушил не в это время феррер П. Ты, ты взламывал? Ну, именно главное, дверь ты взламывал. А что взламывать? Она открыта. Получается, рейда как такового не было, потому что рейд начинается с э, взламывания. Ну, а, я взламываю самый первый выдалить, ФД, чтобы пройти. ФД, да, это я понял. Он, он об этом тоже рассказал, то, что взламывали ФДшки там и так далее. Ну так, так что, вот. может я расскажу тоже? А... Вот, а по поводу НЛРа, он говорит, ну то есть по сути, как такового... Ребят, я думаю, в этом и в будущих роликах можно пропускать те части, когда я рассказываю ситуацию от начала и до ее конца, потому что вы и так это все видели на материале. Я пытаюсь максимально не обрезать эти моменты, чтобы видели ситуацию. Это занимает слишком много времени, и лучше было бы, наверное, вставлять какие-то ключевые моменты, где есть конкретные претензии. Вот тут, например, момент, где я говорю про какое-то нарушение, и потом могу, возможно, вам показать, на стадии монтажа этот фрагмент. Тэпаю его. Он начинает со мной странно разговаривать. Во время разборки он начинает звонить тебе, как я понял. Рассказывать о том, что вот, тут человек не совсем адекватный. Вот неадекватно себя ведет. А перед этим звонком он вкидывает, сейчас будем тебя разъебывать. Думаю, а кого-то разъебывать-то собрался, сынок. Я тебя вообще-то тыпнул на спокойный чах, скажем так тэпнул просто сказать, что у тебя вот это, это нарушено, а ты это воспринимаешь как типа разъеб? Серьезно? Ну, я посидел, подумал, чё он так со мной разговаривает. Я его просто тэпнул, понимаешь? Я его просто ограбил. Я его просто три раза убил. Я не давал такого хорошего повода, чтобы на, на меня высираться. Так, я тебя разъебу, сейчас ты меня тэпнул. Вот. Потом а, я ему говорю, чтобы он хлебало свое закрыл, за помелом своим следил, иначе я его нахуй оторву. И тут он уже начинает мне угрожать, а нарушая правила 2.7. Угроза администрации. Потом он мне хочет приписать неадекватность смотрели. и говорит, выдаст мне в конце неадекватность или типа я получу неадекватность. Я так и не понял особо. Да, а что, обязательно да, быть да, Артуром, да, чтобы тебя по разъебать? Этого, серьезно? Не-не-не-не, потом... подожди, не, не, не, не, подожди, подожди. По поводу неадекватности, и тут, да, тут тоже вы нарушили это факт. Ну вот я сейчас объясню по поводу Руида. А вы бандит или вы гос. Я бандит, я бандит бандитом был. А шоу, успокойся, ты сам на меня ЖБ подал, заплакал из-за того, что я тебя просто зарейдил, убил три раза, причем ты нарушил, она. и пришел именно со мной стреляться. Ты что, будешь серьезный НЛР этот отрицать? Ты пришел, с оружием в руках, забежал, пытался меня убить. Ты можешь до магии клянуть, О чем речь? Шоу, успокойся. А что там было? Ты просто пришел ебашиться с челом, да? Вот просто так. Тогда Нон-РП выбирать, чуть он больше нравится. Я что-то помимо твоего заезженного не одупляешь, услышу. Или... Дельная, например, на этой жалобе. Факта рейда не было. А то, что я оружием угрожал, то, что я убил чела, исполнил свою угрозу, так скажем, это для тебя вообще шутка. Ну охуеть общем, теперь. Смотрите, смотрите. Единственное, что я могу ему выдать, это неадекватное поведение. Так у него тогда тоже неадекватное поведение. Ну, так после вашего. И считаю, он в уже не сидит, а вы не сидите. А в смысле после ну? моего? А в смысле после моего? Я же просто его тэпнул, объяснил ему, что вот он нарушил то-то, то-то. Он же сам воспринял это как попытку а, утвердиться ну, за счет вот этого админа, который его зарейдил. Сейчас мы тебя разъебем, сейчас будет разъеб твоих тезисов, потом, ну, что-то в таком духе. Вот я ему и сказал, то, что кого ты разъебывать собрался, за помелом своим следи, иначе я его тебя нахуй оторву. Э -э вот, да, по поводу этого, вот по поводу этого и неадекватное поведение. Ну, так это же было не с моей подачи. А я это вкинул в ответ человека, который вот начал а в ответ? таком формате говорить. Но не я первый, я он, он говорит то, что... Он говорит то, что он... Что вы сказали? Ну, он мне сказал то, что сейчас вот тебя разъебем вот все твои тезисы. Вот, он сказал то, что вы разъеб... он разъебет вас. В ответ вы начали его затыкать, причем в грубой форме. Так, это может, ну, так как Так, ты видите, слышишь, о чем я говорю? Я ему сказал просто за языком, грубо говоря, следить. Но в таком же формате, как и он, мне сказал про разъеб. Но он сказал, он говорит то, что вы сказали, что запомнил он своим следом. Ну, да. А ты не понимаешь смысла этой фразы? Следи за помелом, то же самое, что следи за языком ну, А нет, кто понял, ты, интересно, такой? А, ты Квадрикс из Беброграда, <свят> точно Тебя ж все знают, охуеть я звездой, видимо, говорю А, точно, модератор Бля, ну уважение тогда к тебе Ахуеть, наверное, должно быть Я просто не знаю, ты тоже, получается, ноунейм Ты, ты френдлифайришь Понимаешь? Нет, ты модеру говоришь, что он ноунейм Потом говоришь сам, что ты тоже модер В чем логика? Ой, короче, как я понял да мне похуй сколько ты на серваке играешь, если я правила лучше тебя знаю и не нарушаю хотя бы. Факта рейда не было, хорошо. Читая правила рейда, рейд начинается с момента взлома. Взлома чего конкретно не говорится. Я находился на территории, на да, которой ну, я это, рейдил. Я, бы, это, может, я это, ж это, взламывал это... ФД. ФД взламывал, понимаешь. Я не левый какой-то ФД взломал, а потом да. на него предъяву кидают, то что вот, я взломал чей-то ФД, а ты тут, сука, виноват. И я взломал ФД квартиры, в которой он живет, в которой он держит. Маник, скорее всего. А он держал там маник. Да-да-да. Бля, а что это тогда, по-твоему? Просто. Ну как ты это тогда по РП объяснишь? Нет, просто... Что это за хуйня была, которую я взломал? Кейпад. Кодовый замок, сука, Пс, на чем стоял, си, пиздец. Фейдинг да, дур. Да. ФД. Да, сокращенно, могу, фейдинг дур скрывающаяся дверь, шо это блять раз не дверь, гений Короче, э там написано правило, типа, рейд начинается с дома. Э если так злоупотреблять этим правилом, то это может быть как рулопуск, так как, типа, недоработка правил. Но так как вы взламывали первую фдшку после того, как дверь была открыта, как я понял, да, начали взламывать ну, вот, первую фдшку, поэтому это можно зачитать как рейд. Я согласен, в принципе. Но вот по поводу, блядь, как он, неадекватность... Э то есть, ну, во время жалобы, во-первых, которую я так... Неадекватность? Вот, вы начали затыкать его после слов, Я то, не заткнул его. Ну, типа... А, ну, за, моему я понял, да. То есть, я его попросил за просто... языком следить. И просто не более... Просто адекватнее общаться со мной Я его просто тэпнул объяснить ему нарушение Он мне говорит там Вот сейчас я разъебу все твои тезисы Что это нормально по Ну вот я бы сейчас оказался бы на жалобе Ты бы меня тэпнул вначале Я бы тебе сейчас сказал Я тебя сейчас блять разъебу пиздец тебе нахуй Понял меня Все твои тезисы и тебя самого ну, тебе приятно было со мной разговаривать на жалобе, нет? Ну да. Видишь, я же с тобой по-человечески -по общаюсь, потому что и ты со мной так же. У него, возможно, сейчас просто когда бан спадет, это, он. Нет, это Не угроза администрации, это просто. Не, он мне говорю ну, про не, конкретные это, наказания, быть, которые нет. я получу после вот этой жалобы. Там я получу что? Чуть неадекватность и все в таком духе, ну. Но... Я стою ему, пытаюсь объяснить, что он сделал не так в той ситуации Он это до пизды Посередине жалобы забанил Ну, потому что я вынес решение, что у тебя НЛР и эфир РП. Ты пришел во время рейда два раза подряд Я, конечно, не знаю, стакается или НЛР Но если стакается, то тебе точно не час должен Нет, а там не стакается Там просто сроки бана есть Можно выдать максималку, можно минималку Когда он нарушает постоянно, значит максималка Когда один раз минимал Два подряд Я написал Медузу и сейчас буду ждать ответа Да? Да, я хорошо. У меня спортом, подметить хочу кое-что, раз вы так ратуете за мою неадекватность, когда я всего лишь сделал замечание. Нет, нет, я, не, я просто. О, подождите, сейчас. Вот. Я тогда хочу провести диалог о помехе разборкам, когда человек не как-то неадекватно реагирует на мои замечания. Я сделал одно замечание, вот должно было хватить для того, чтобы поменять формат общения. Он этого не сделал. Блять, какое у меня, блядь, неадекват? Ты чё, серьезно сейчас? Ну, у тебя неадекват, ты мне говорил, да, там, потише разговаривай, что там заркнуть, да, блять. блядь. Ебо, ой, блядь, помилуй или как-то там говорил. Ты Чому хоть предложение сформулируй перед тем, как что-то выкидывать. Перемножение, да, блядь перемножении ты чё, хотя бы раз в жизни с, с... Так, мне уже книжки не нужно открывать Давайте сделаем так по адекватнее по общим вопросам А там мне там зачем книжки? Такая у меня помеха разборкам, и... разборкам, дай Такая у тебя помеха разборкам Я тебе как сказал, же, адекватнее разборкам. себя вести да, Разговаривать нормально, следить за языком этого не сделал Как будто своим языком следил, блядь Да Ты сказал, помеоц его заткнуть вообще да, потому что ты себя ведешь неподобающий на жалобе со мной. Будешь себя вести дальше, я тебя предупредил, что... Подобающе себя веду, ты если не неподобающе ведешь, так не должен говорить администратор, блядь. Так ты такой же администратор. В чем дело? Ущемился? То есть ты мне тут раскидываешь, что ты модератор... ты ущемился с этой жалобой. Ты мне раскидываешь, что ты модератор, а я вот ноунейм оказывается, так мы с тобой одного ранга, летчик. Почему одного ранга, блядь? Оба мы модераторы. сразу блядь, видел, Ху ⁇ смотришь Вообще, бля, зашёл, бля, делать, просто, на... Вообще, блядь, просто зашел, да, хуйнюку это На основался? Ты просто пришел, блядь, начал ломать ФД. Но я захотел вас ограбить, в чем проблема. Я подловил хороший момент, когда вас будет двое в моем поле зрения, у тебя друг твой, зашел мне за спину, проигнорил ФеррП, достал в ответ Дигл. Получил пизды Потом после него получил пизды ты И потом еще два раза ты получил потом пизды э, Какие у меня получается, он получается Угрозы администрации Где я тебе угрожал? А че ты орешь-то так? Просто так как он вам угрожал, а вы как бы как администратор вы начали разговаривать с ним, ну, немного в любой форме. То есть, так да как я могу я сочетать, не... я, подожди, так как я могу сочетать это за неадекватность у него за, этот, за, как оно, блядь? неадекватная, это угроза администратору, то я думаю, можно простить, просто вам обоим это правило. Ну, слушай, он же предельно недоволен, по нему это видно, видишь, у него нервный тик, он начал бегать, оружие перебирать. То ли застрелиться хочет, то ли просто пострелять. Хуй его знает. Скорее, я тебе в Неболовую стрелю, чем застрелю, знаешь? По адекватнее, пожалуйста, первый год. В общем, я Блядь. считаю, то, что вам Блядь. просить вот эти два нарушения. Да, нет, я да, сейчас досмотрю демку нарушения. досмотрю демку, посмотрим, у кого наебали больше нарушений. Он мне говорит дословно: смотри, я буду выдавать себе в кон тебе в конце жалобы за неадекват. Ну, то есть, он про меня говорит, что он выдаст мне наказание за неадекват. Это первое мое предупреждение о том, чтобы человек себя адекватно вот, вел это и адекватно у тебя разговаривал. Первый прет перебивания и дальше будет опять точно неадекват. Давай вперед. В общем, сейчас еще пару секунд демку по смотрю поводу, и еще вот, уточняю, по неадекватно упавить. То есть, смотрите, у вас, у обоих, как я понял, у него, если так натянутая угроза, у вас неадекватное поведение. Поэтому я думаю, лучше будет, если вы просто просите друг друга это правило. А да, в смысле? у нас пяти намекают или что да. это за хуйня? Сука, 350 рублей. Умоляю, запомните, пожалуйста, этот момент про 350 рублей. После этих слов в админзоне начался сущий кошмар. Жду мемчики на эту тему у себя в ТГ-предложке по ссылке в описании. Блять, ты чё, совсем ненормальный? А я не смог тебе выдать, потому что ты меня забанил. Ну, потому что правильно сделал. Нахуй, мне вот ещё был не чел не какой-то не неадекватный, выдавать, не которого не было. Адекват. Я неадекватный, блядь. Ну да, ты особо Фу, не, не тянешь на, этот, на номинацию адекват года. Зашёл по хуйне доебаться до кого-то, надо было, блядь. Да, в смысле доебаться я? Зашёл просто зарядить квартиру, ты решил нарушить несколько правил. Молодец. Я зашёл поиграть, я играл до этого момента то за мента, то за бандита. Вот все. Принимаю решение просить вам эти два правила по поводу недокадного поведения и угрозы администрации, а по поводу еще есть какие-то жалобы. Блин, если бы были оскорбления, то я бы очень сильно бы его обозвала так. Ого. Но, пиздец, бы, как меня может, может сильно обозвать Квадрикс сильно из Бебраграда? Компат... Охуеть. Из Нет, может оскорбить только твое незнание правил, не более. у тебя, блядь, ник. Ох, мой, вот фаг, блядь. Издеваешься, блядь? Ну, Давайте вот еще про Прауфлафа говорить, у него, дымать. получается, будет неадекват, блядь. Почему? Но... <laughs> Я же просто сказал, что у тебя ник смешной, блядь. Юадрикс, блядь, вообще, К Юадрикс, ну еще лучше, блядь. У тебя хмэгод оф блядь, вообще, ник, ты издеваешься, блядь? Ты по целями себе название? Конечно. <laughs> Смотри. Бля, ну чё у него в адеквате? У меня всё жб чё? говорит, что я ноунейм. No у него... Он круче, у него целых э, 5 дней больше онлайна, чем у меня. Охуеть просто. Бля, выруби колонки, пожалуйста. И заебался с тебя слышать еще дважды. Смотри, блядь. Куда? У а... него... Куда? Смотри, у него, Смотри, у него же... У Я вообще не русский, сука, что совсем не нормально. Шлюха, В этот момент я понял. К нам на сервер зашел маленький русофоб. Хочу подметить то, что у нас по правилам сервера такое максимально осуждается и человек улетает в перманентный бан. Мы против разжигания ненависти в любом формате, потому что люди это прежде всего люди, неважно какой они национальности. Нету плохой нации, есть только плохие люди. Да и вообще, если ты являешься русофобом, то ты по определению конченый. Это первое. Второе, раз ты русофоб ярый, который не стесняется этого показывать, зачем ты заходишь играть на серьезночах на русскоязычный сервак? Вообще, этот спич может быть направлен абсолютно к любой группе лиц, которая как-либо способствует ущемлению другой национальности в какой-либо сфере, даже игры, к примеру. Челик в этом случае выбил себе double down, будучи в соло, но это просто достижение. Сука, блять, Понимаешь ты? Ты понимаешь, что, что ты себе сейчас накануешь? Бля, я на жалобе гомункулом, ребят, отвечаю. Ладно, давай еще чуть. нибудь Русский гондон. Иди ты нахуй, блядь, русский долбоеб. Сука, а ты гондон, какой национальный? Хорошо, да, хорошо. хорошо, хорошо. Постой. Вопрос я просто. Вопрос просто. В Литве, я знаю, там, не очень люди. А чем тебя нация не устроила? Блядь? Нация гондонов, сука. Сейчас, в истории, блядь, гондонами были, так и остались, блядь. Слушай, Это, но... Например. Там-то ты какую-то про историю обобщенную слишком факт даешь. Всю историю гондонами были. А ты кем сейчас являешься? Ты ж просто подрастающий микрогондон. Рабонации, блядь, шлюха ебаный, иди, блядь, картошку копай, ебанацу. Иди <свист> водку, блядь, себе объебальник разбей, блядь. <свист> <свист> гондон, сука, ёбаный, блядь, ты понимаешь, блядь? Я тебя, сука, вертел на хую, блядь, и всю твою Россию, блядь. Страна гондонов, ёбаных, блядь. О, сука, изменил, блядь, гондон, ёбаный. Как были гондонами, сука, нищими рабами, блядь, так и меня остались. А ты богатый? Ну, подожди. Я в отличие от тебя, так... блядь, в свободной стране живу. Я, конечно, я это прекрасно понимаю, но, понимаю, есть, но что... ты, ты же бо богатый в отличие подожди. от меня, да, говоришь? Просто Нет, говоришь, бля, я нищий. Вопрос такой, а почему мы нищие, рабы, ну, русские? Бля, подожди, слушай, когда когда Кроуд, пытали, Кроуд, послушай. Блядь, Кроуд говорит, России, он говорит, мы нищие, кто? а он, блядь, трясется 350 рублей за модерку. Охуеть просто, в Грисмод сервере. Ты да, крестьянин, блядский, я... ты крестьянин ебучий, батрак, блядь. Нет, я Где ты нахуй, Кацап, ты... ебаный, блядь? Крестьянская морда, сука твоя. Короче, я не буду здесь сейчас разжигание розни устраивать, что такого. А я разжигание хочу, розни спричь. устраивает только как раз таки вот он, я ж и ничего я... такого и не говорил, я просто сказал, что он крестьянский выблядок и все. Цирк, ебаный, да. Главный клоун прямо здесь. Я просто видел, зачем так сгореть? Сгор... Ну, Потому что крестьянин, Почему? Почему? крестьянин, блять, просрал 300 есть, рублей. Вот это... <сх> Сколько на вашу валюту 300 рублей будет? 5.5 евро. Гандон ёбаный, блять. Ну ты вот за 5.5 евро убийца готов, блять, совсем. И ты говоришь, что мы нищие. Ты Это что тут глотку рвешь, грубо говоря, за 5 евро, когда чел. Мог, когда я уже просил вам нарушение, вот эти оба, и мог бы просто вас отпустить на хорошую ночь, и, блядь, нахуя ты начинаешь поливать страну, в которой живет говно, говорить что-то не Потому что блядь, было, ты не понимаешь, блядь, но если он гандов, блядь, по сути... А что тебе высказать надо? Ты какой-то политический деятель, что ты так высказываешь? Президент 20 лет не меняется, охуенная страна, молодец. А что в твоей стране хорошо меняет? Президент все, это все, что меняется, блядь. Мы в НАТО в отличие от вас вступили, блядь, гандоны ебаные. И что? Что это тебе ядер хорошо? Вас ебанули просто. Хорошо. А что тебе конкретно бля, дало вступление бля, в НАДО? Б... Тебе челу, который трясется за 5 евро, что тебе дало вступление в НАДО? Ну вот просто скажи, вот тебе пиздюку, что дало евро вступление? Дало, ебанат, блядь. Каким образом? Я сижу, живой, здоровый. Я вот сижу тебя в чан с дерьмом опускаю. Не уверен, блядь. Судя по не, я-то здоровый, блядь. Не, я-то здоровый. Я ж, видишь, целую нацию или же страну не оскорбляю из-за одного долбоеба какого-то. Я ж не говорю, что э, лит -э, литовцы все пидарасы. Оскорбление, блядь, на разборку. Блядь. Я тебя могу звук кацапом нахуй ебаным назвать, блядь, а отпинаю где-нибудь в подворотне, блядь, в Ильич. Ты не знаешь, как работает Перцовка? Я, я просто не понимал, зачем. Перцовка будет. делает пшик-пшик по еблу и все, и мир теряется. Связь с ним тоже. Нам пас э, так сейчас грудо. А чеебальник нахуй просто, когда я могу спасти и все, блядь. Да, блядь так, коленем даже не ты... Метровый шкет, блять, что ты там снесешь? Потому что до них нет, ты тоже я, не я, дотянешься. Ты метровый никчемный шкет. Всра ты карлик, блядский. Закрой нахуй рот. слава богу, блядь. Слава богу, блять, ты карлик, охуеть. Вот это вот радость. Ну, гордись этим. Пиздец, я обожаю эту игру не за понимаю, то, что ты заходишь сюда не поиграть. Не находится шоколада, блядская, которая трясется, во-первых, за 5 евро и говорит, что противоположная страна нищая. Второе, это то, что. Ну, блядь, это, этого уже достаточно, понимаешь? Он тут кричал: то что. Блять, это что снятие? Это ж это ж 350 рублей, пиздец. Не, я понимаю, конечно, у каждого разное мат положение. У каждого разные достатки, у каждого это разные что? расходы. Кто-то в ебанутой стране живет, а кто-то нет, например, блять. Поскольку что это хуйню, блять. Убил себя за 120 рублей, блядь. Иди ты нахуй, гандон, ебаный, сука. Два евро, блять, Ты, получается, нищий. Да иди ты нахуй! Блять, в смысле, иди нахуй работать, нищий. У И него охуенная болит, настолько болит, страна, болит, что, болит, что болит, я о ней вот болит, услышал вот сегодня, понимаешь? Я в телеке так не слышал часто об этой стране, как вот от этого долбоеба. Я о Литве, я тебе честно скажу, я Литве слушал раз. пятый в жизни. Да, я понимаю, что она существует, потому бля, потому бля, она бля эта страна. Я понимаю, что она существует. Но, бля, я они больше от него услышал вот. Чем вообще в жизни Я разговаривал в отличие от тебя, сука, на двух языках, блядь Гандон, сука, ебаный, блядь Мамат кунем, мамат кунем блядь, я тебя в рот ебал, сука, гандон Кацап, ёбаный, блядь Мамат кунем, мамат кунем Успокойся, в Яндекс-переводчик, блядь, зашел, сука, на литовском, блядь, написать, долбоюб Это армянский, ебанат Я тебя на черчхелу, нахуй, пущу Ничего вы смотрите? Тут со мной стоит El Primo, я извиняюсь. El Primo? Ну да, ну, это мой троюродный бранд, брат в переводе с испанского. Это я уже на трех языках а -а -а. могу говорить. Охуеть, да? Ядерным оружием по вашим блядь, рад. Что ты за хуйню несешь, про ядерное оружие ты размочишь? Там что страна, о ебаных, блядь. Как ты это показано? понял? Ты с каждым россиянином разговариваешь? Нет, я разговаривал со многими россиянами. Со многими, больше, но не совсем. По крайней мере, но не да, именно у россиян есть вот часть долбоебов, есть часть адекватных людей. Есть а, часть да, долбоебов среди любой нации, силы. держу в курсе. Бля, Тебе бля, от силы бля, лет 12-15, не бля, больше. 13 лет, Ну вот, я говорю, 12-15, не больше. 13 попадает, диапазон от 12 до 15. 15. Ты бы хоть немного в школе бы логику, наверное, 15, подучил и разогнал. Сказала, я сказал, от 12 до 15. 12. Чел играет на русском серваке, на, на, на российском серваке, понимаешь? И его не устраивает страна, блядь. <смех> нахуй ты тут играешь. В отличие от меня, он разговаривает на двух языках, когда я разговариваю на трех. <смех> Блять, ну это просто пиздец, нахуй, при чем тут Россия? <смех> Бля, я на одном языке разговариваю куда внятнее лучше, чем он на двух. Так, пойду я этого еблана <смех> сниму, нахуй с админки. Так и знал, надо будет зайти. на крутой богатый чел в инвентаре. Три випки и э, дупликатор на месте Да, он богатый чел, ребята Вы все понимаете, все, кто меня смотрят э, С его слов Нищие уроды Да, Ну, как бы, понимаю Все, забанен Неадекват Он там говорил, он калаш купил, да? Ну, калаш и оставлю Нахуй ему здесь донат нужен, ребята, вот скажите Он же ебанутый, он неадекватный он сидит на русскоязычном серваке, играет и, считайте, оскорбляет всех, кто тут играет. Потому что, ну, большинство аудитории у нас русскоязычные люди. Люди, причем, да. Представляете? Охуеть. Каждая нация — это люди любая. Хуёвые люди есть, плохие. Люди, в которых сочетаются плохие, хорошие качества, да. Бывают и такие. Я ж не сижу сейчас, не говорю даже, блядь, из-за этого чела все литовцы пидорасты. Хотя, будь я таким дураком, как он, 12-летним ебанатом, возможно, но... Не, я в 12 такой хуйней даже не занимался, у меня в 12 компания была, ребят. В общем, остался у него калаш и 3 випки. Полный набор джентльменский собран. Всем удачи.